Тот, кто хоть раз побывал в Поленове, не забудет этот живописнейший уголок Средней России. И конечно, с чувством благодарности вспомнит музей, основанный здесь в конце прошлого века известным русским пейзажистом, получившим одним из первых в нашей стране звания народного художника. Характеризуя место Поленова в русской культуре, нарком просвещения Луначарский писал, «В программу нашей партии поставлено требование сделать искусство, служившее до сих пор только высшим классом. Достоянием широких масс, и в этом деле, мы никогда не забудем этого, мы всегда являемся продолжателями того пути, на который первым, столь уверенной стопой вступил именно Василий Дмитриевич. Музей-усадьба, построенная по личному проекту художника мечтавшего приблизить искусство к народу, является своеобразным памятником просветительской деятельности Поленова. Детство и юность художника прошли в Олонской губернии, на берегах реки Аятя. Поэзия северного деревянного зодчества была ему близка и хорошо знакома. В архитектуре дома-музея и в других усадебных постройках угадывается влияние этой поэзии. В самом доме удалось полностью сохранить мемориальную обстановку. На посетителя, пришедшего сюда впервые, музей производит впечатление жилого дома, хозяин которого лишь ненадолго отлучился. Помимо художественных ценностей и уникальных коллекций музея, Места эти притягательны еще и той творческой традицией, начало которой было положено Поленовым. Дом-музей был и продолжает оставаться местом плодотворной работы представителей нескольких поколений выдающихся деятелей русской культуры. И сейчас интерес к музею-усадьбе не ослабевает. Ныне он один из наиболее популярных и перспективных мемориальных музеев Подмосковья. Автор настоящей подборки открыток, художник Леонид Михайлович Корсаков тесно связан с Поленовскими местами. В представленных здесь работах он добился выразительности и лаконизма, присущих зрелому мастеру. Можно с уверенностью сказать, что Поленовский цикл Корсакова – удачная попытка нового воплощения хорошо знакомого ему мира.